здравствуйте приветствую вас на youtube канале про цветок с вами ломонос петр сегодня мы поговорим о сидератах проходит осень все вспоминают сидератах срочно покупают начинают сесть но ну, наше направление разговора сидератах будет несколько иное Какое? Потому что с помощью сизератов мы можем избавить наш участок от многих болезней и от вредителей. Как бы не все это учитывают. Ну, давайте начнем с таких примеров, которые, может, классические, может, может, и совсем классические. Значит, горчица подавляет почве развития нематод. То есть, если посели горчицу, После нее можно смело садить картофель. Картофель не будет поражаться нематодой и будет давать хороший урожай. Такое и лекарственное, и медоносное растение, как донник, оказывается, если растет на участке, он отпугивает мышей. Поэтому, если посеять полоски или где-то местами, очагами донник на участке, на вашем участке не будет ни мышей, ни той же землеройки, то есть медведки, которые очень досаждают вашим посадкам. Следующий нюанс – шпинат. Шпинат оказывается очень хорошо защищает э, растения от болезней. Все корневые гнили значит, исчезают из почвы, то есть ну, он их губит, если посеян шпинат. Э, тот же рапс, значит, тоже очень хорошо оздоравливает почву, но рапс, редкие, как бы действие одинаковое. Они хорошо оздоравливают почву, они подавляют вредную, вредную микрофлору. Это раз. И во-вторых, они также э, с почвы берут питательные вещества, с трудно, труднодоступные, переводят в легко доступную форму почвенная микрофлора улучшается действие улучшается и соответственно ваши растения любые будут расти гораздо лучше единственное что не учитывают наши огородники они засевают весь свой участок рапсом э, редькой вот, а потом значит, на следующий год садят капусту редис получают значит, очень хилые всходы изреженные, гибель и потом начинают бороться с этим явлением поэтому выбирая сидера ты учитывать, учитывается что вы будете садить на следующий год значит, э, что, если брать значит, наше понятие во многих сидератов заключаться, ну, буквально может 5 культур. То есть репс, рапс, редька, гор, горчица, люпин, вика. Вот это, как бы, все, весь перечень культур. На самом деле, кажется, сидерата можно использовать очень многие культуры, даже цветочные культуры, такие как бархатцы, если посеять на участке где-то убрали тот же чеснок азимы, ну, значит, посели бархатцы, они очень хорошо будут бороться с нематодой. Они уничтожают почву примерно 80-85% нематод. И, соответственно, многие культуры, которые поражаются нематодами, тот же лук будет хорошо расти, если были бархатцы посеяны в качестве сидератов. Та же настурция, которую мы тоже любим, которая может быть в наших садах, она является не только прекрасным сидератом, но и когда она растет в саду, значит, тля не садится на ваши яблони. Это не очень, не очень нравится. Это один момент. Второе, если растет настурция, значит с уже э, проход на ваш участок запрещен. Чизни очень не любят запах настурции и они ну, не будут переползать через нее к вашим растениям. Поэтому, если это для вашего участка проблема, то те же и плодовые растения, и растения, делаем бордюрчик из настурции, который будет надежно защищать, защищать э, ваши посадки. Хорошими сидератами на участке, которые будут помогать бороться с болезнями у родителей, являются злаковые культуры. Особенно со злаковых культур это озимая рожь и овес, потому что корневыми выделениями они губят многих вредных микроорганизмов почвы, и почва становится более чистой и пригодной для посадки ово овощных культур. Ну и добавок, зеленую масса, если они посеяны как бы поздно, то зеленую массу лучше заделать почву, а если посеять рано, их можно просто скочить и потом этой соломой замульчировать ваши значит, посевы и посадки растений. Зимой эта мульча будет задерживать, задерживать снег и предохранить тот же озимый чеснок от вымерзания. Но хотя по чесноку озимому, то можно посеять более поздно тот же овес, где-то в середине октября он вырастет и будет защищать ваш чеснок от вымерзания в зимнюю пору. Так что вот видите, какое интересное направление пассива Сидератов можно придумать на своем участке. Ну и соответственно. Литературы в интернете сейчас очень много, высказываний много. Отбирайте эти вот крупицы опыта, собирайте, и, соответственно, на своем участке вы будете иметь экологический огород, который будет помогать с помощью федератов бороться вам с болезнями и вредителями. Новых вам поисков, новых, новых, новых открытий. Смотрите наш YouTube-канал. До свидания.